Итак, доброго времени суток, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я бы хотел вам рассказать об одном кошельке. Очень интересный такой, называется он Kiwi. Что такое Kiwi? Это универсальный платежный сервис, который включает в себя крупнейшую в мире сеть терминалов, а также веб-версию и мобильное приложение. Создав Kiwi кошелек, вы сможете совершать любые платежи, денежные переводы, оплачивать более 75 тысяч товаров и услуг, Прямо с экрана вашего компьютера, планшета или смартфона. Я даже пытался с простого телефона. И все у меня получалось замечательно. А для того, чтобы вам начать пользоваться этим кошельком, вам необходимо пройти небольшую регистрацию. Вам необходимо создать свой Kiwi кошелек. Он заключается в вашем номере телефона. Все будет зависеть от вашего местоположения. Здесь вот получается все расписано, указано, какие вам коды надо набрать для того, чтобы зарегистрироваться. И так как, так как я зарегистрирован, я уже не буду проходить эту регистрацию, а просто войду к себе в кошелек, чтобы показать вам доступно и популярно. Вот, Kiwi. Все, что вы видите. Когда зайдете, уже сами почитаете все подробно. А я вам пока расскажу... Как им можно пользоваться? Вы можете хоть доллары сделать себе, хоть рубли. Я вот живу в Казахстане, у меня в тенге есть счета, разные счета. Можете в долларах себе сделать абсолютно на ваш вкус. Дальше получается вы можете оплачивать услуги, услуги сотовой связи, погашение кредитов, денежные переводы. Интернет, игры, развлечения. Вы можете закидывать вконтакте, в одноклассники деньги. Большое количество и разнообразие этих услуг. Также вы можете на другую платежную систему закинуть деньги. Это вебмани и тому подобное. Коммунальные платежи, телевидение, кабельные, тарелки. Как до этого было сказано, более 75 тысяч товаров и услуг. Можете погашать кредиты в любом банке. Вот получается, я нажму «Все банки», и вот они у нас появляются. Вторая страница, третья, четвертая. Вы можете перевести деньги. Можете на другой киви кошелек, можете на банковскую карту себе перевести. Что касается перевода денег, наверное, любой из вас когда-то сталкивался с таким словом «заработок в интернете». Вот получается, вы работаете, работаете, заработали в интернете, нашли для себя какой-то способ заработка, и вам надо вывести деньги наличными, чтобы их потом получить. Для этого вы с интернета переводите деньги к себе на Kiwi кошелек, а с Kiwi кошелька уже можете перевести на банковскую карту. На банковский счет можете перевести к себе. Для этого вам нужен номер карты. Сам я уже лично переводил. Kiwi берет комиссию 100 рублей за перевод. Плюс 2%. Банковские карты вы можете привязать. Банковские карты можете создать даже карту Kiwi. И она будет считаться визой. Вы сможете пользоваться ей как простой картой виза. Вывести деньги. То же самое на банковский счет, на банковскую карту можно. Никаких здесь проблем никогда не возникало. Очень тяжело сюда взломать Киви кошелек. Смотря какой у вас пароль от надежности. Кому понравилось видео, ставим класс, подписываемся на канал. А ссылочку на киви я оставлю после видео. Спасибо за внимание. До свидания.